Привет! Я рада видеть вас на своем канале и темой сегодняшнего выпуска я решила сделать личную косметичку визажиста. Что же у визажиста в своей собственной косметичке находится? Это очень интересный вопрос, потому что очень многие часто у меня на обучении задают вопрос. У вас только косметики, вы, наверное, пользуетесь всем подряд и дома, наверное, у вас такой большой выбор. На самом деле личная косметичка, она небольшая, так как основная часть косметики, она, как правило, находится в студии. И к ней такого прямого доступа нет. Если нужно накраситься, куда-то быстренько собраться, должно быть что-то свое, какой-то минимальный набор. Ну что, поехали? Первое – это база светоотражающая, увлажняющая от бренда Note. Это турецкий бренд, который только недавно появился у нас в Минске. Я попробовала эту базу на своей коже. И поняла, что абсолютно в нее влюбилась и оставила ее в своей косметичке. Эта база очень похожа на базу от Clorans увлажняющую. Она тоже в белой упаковке в оттенке 00. Я думаю, что многие знают. Но эта база мне понравилась немного больше, так как она больше увлажняет кожу. И, собственно, пока пользуюсь я ей сама, но в скором времени, я думаю, что эта база перейдет в мой профессиональный уже кейс. Я куплю точно такую же, потому что я думаю, что моим клиентам она тоже очень понравится. Второе. Это тональные средства. Первое, что я хочу показать, это BB... Крем от Clorans. Мне понравилось это средство не с первого раза. Мне понадобилось время, чтобы его распробовать. Потому что оно не совсем подходит для нормальной и склонной к сухости кожи. То есть оно немножко матирует кожу. Но на самом деле я его взяла с расчетом на летнее время. Так как летом зона у меня тоже жирнится. И это средство, но прекрасно балансирует кожу. Не делает ее слишком матовой. И у него из всех тональных средств, которые есть в моем арсенале лично ее более плотное покрытие. Подойдет оно девушкам с комбинированной кожей, э, склонной к жирности. Я читала отзывы на некоторых сайтах, некоторые пишут, что на 3-4 часа его хватает, дальше крем может поплыть. Поэтому выбирайте для себя то, что подходит вам, но этот крем действительно мне очень понравился. Еще один мой любимчик – это BB крем от Burberry. Вот это средство как раз-таки делает кожу очень сияющей, очень такой свежий, фреш, немножко такой вэт-лук. Я просто обожаю такую кожу, я очень люблю такую кожу на моделях. Не всем в жизни, конечно, это нравится, многие хотят немножко приматировать, припудрить кожу, но если вы такая же любительница, то это средство вам точно понравится. И еще один а, такой уже тоже мой любимчик, это бюджетный крем от бренда Lilo. Его я попробовала недавно на съемках от этого бренда. И знаете, он меня приятно удивил своей текстурой. Текстура довольно-таки легкая, но он перекрывает мелкие недостатки. То есть у меня было несколько таких небольших высыпаний, покраснений на коже, и он прекрасно с ними справился. То есть он целый день, съемки у нас были порядка 6 часов. Кожа за это время у меня была в прекрасном состоянии. Тональное средство никуда не делось, нигде не отпечаталось, а кожа выглядела очень свежо и очень красиво. Поэтому он тоже в моей косметичке. Следующее, это консилер под глазки. Сейчас я пользуюсь консилером от бренда Ноут. Это легкое средство, вернее, он больше идет как скауптинг-консилер-хайлайтер. Э, он очень классно и красиво подсвечивает кожу, и, собственно, если у вас нет крупных каких-то недостатков, синяков под глазами, вы вполне можете пользоваться вот такой легкой текстурой. Следующее это хайлайтер, сейчас я пользуюсь вот таким вот а, кремовым хайлайтером от Бека в оттенке Мунстоун, то есть я наношу сначала базу, потом тональное средство, сверху я наношу кремовый хайлайтер, немножко жду пока все это высохнет и дальше уже работаю с коррекцией лица. Если вы также пользуетесь кремовыми текстурами, но у вас потом, например, где-то может сползти или поплыть что-то, или где-то можете размазать кисточкой, пользуйтесь тогда пудрой, потому что пудра все это зафиксирует. Конечно же, я не могу обойтись без бальзама для губ. Он всегда со мной, везде. Когда я пользуюсь матовыми помадами или карандашами, я всегда сверху немножко наношу бальзама, и тогда мои губы целый день в хорошем состоянии. Они не сухие. Эту проблему я также решила и в зимний период, когда из-за больших перепадов температур, например, в помещении тепло, на улице холодно, губы постоянно у всех сухие. Бальзам с папайей, он реально спасает. Два оттенка теней, которые в моей косметичке. Это бренд Colourpop. Один из них матовый, такой базовый коричневый оттенок, светлый Dessert. И второй, он м, с такими серебристыми блестяшками Summer Loving. То есть я их могу миксовать, делать вечерний макияж, делать нюдовый макияж. Они такие очень универсальные, всегда их беру с собой, если мне нужно по-быстренькому что-то сделать. И вообще их можно вполне а, даже не использовать кисточки при нанесении этих теней, просто пальцем. Я любительница стрелок, поэтому, конечно же, у меня в арсенале должна быть гелевая подводка. Сейчас это подводка от L'Oréal. Блин, она так вкусно пахнет. Моя любимая палетка для контурирования. Это палетка от Burberry, оттенок седьмой. Вот такой я вам покажу, наверное, даже сводчик, если будет видно. Очень нежный, очень деликатный оттенок, с ним вы никогда не переборщите, единственное, только если у вас кожа загорела или вы сама по себе смугла, то его, к сожалению, не будет видно на вашей коже, вам нужно выбирать что-то потемнее. Следующее, это румяна, румяна у меня от H&M, вот такой оттенок, не знаю, видно вам будет сводч? я думаю, что видно. Оттенок называется Golden Peach. Это полный аналог румян Nars Нарсоргазм. Все про них знают. Это просто супер нашумевшие румяна. Вот HDM Golden Peach. Это один в один эти румяна. Только стоят они гораздо дешевле. Так, дальше. Следующее это туши. Сейчас в моей косметичке это две туши. Одна от Lilo объемная разделяющая. А другая это Belor Design Exciting Volume. Классные туши, мне очень нравятся. Следующее это карандашик для бровей. Это тоже белорусский бренд Luxe Visage, оттенок номер 100. Очень универсальный на самом деле цвет. Он довольно холодный. Не имеет такого яркого рыжего потона, чем грешат большинство карандашей. Следующее это две у меня такие новинки сейчас в косметичке. Тоже бренд Note. Как вы уже поняли, я сделала такой хороший набег на этот магазин. И очень много средств теперь поселились в моей косметичке. Это матовая помада в оттенке 1. Она такая бледная, но красивая. При помощи этой помады можно сделать классный эффект губ, таких модных сейчас в стиле j -Lo. И еще вот такой вот блеск от Note тоже. Первый оттенок, мне понравилось, как он ложится на губы, он очень плотный, он так хорошо покрывает губы, не заваливается в трещинки, не плывет, поэтому пока я им активно пользуюсь и хочу приобрести еще несколько оттенков из этой коллекции. Также в моей косметичке, конечно же, есть красная помада. Это бренд Sephora, матовая помада, очень универсальный оттенок, подходит как блондинкам, так и брюнеткам, что самое главное, она не дает оттенка на зубы, то есть ваши зубы никогда не будут выглядеть желтее или как-то некрасиво. Именно поэтому многие девушки боятся и не могут выбрать красную помаду, потому что как-то она некрасиво смотрится. Если вам она действительно нужна, вот Sephora в оттенке 0.1, 100% она вам подойдет. Еще в бренде Релуи это наш белорусский бренд, я нашла вот такой классный карандаш. Многие, наверное, уже поняли, что за оттеночек, да, понтон. Все, наверное, знают, кто диктует на моду, на оттенки, оттенки этого сезона. Это, кстати, тоже новинка. И вообще бренд Reluie, вы большие молодцы, вы отслеживаете и все делаете очень вовремя. Вот этот карандаш и вот этот оттенок я собираюсь носить летом. Опять же, вы заметили, что в этом сезоне очень модны неоновые оттенки, салатовый, розовый, Также какие-то более приглушенные тона. И цвет вот этих губ, он тоже будет сочетаться со многими цветами, которые сейчас актуальны в одежде. Поэтому смело приобретайте, стоит он недорого, вы будете самая такая, звезда. И секретный секрет, прям не знаю, рассказывать вам или нет. Ну, я поделюсь. Это моих самых два любимых карандаша, при помощи которых вы можете сделать самые сексуальные губы на свете, сделать красивый контур, переход, вот это, знаете, амбре от темного к светлому. Но, как правило, сложно найти такие карандаши, они либо рыжие, либо слишком коричневые, в общем, все что-то не то. Карандаш для контура вот этот Пупа 004 это просто бомба, просто разрыв, очень крутые губы с ним получаются, знаете, как у мулаток такой вот таких классный красивый переход из такого холодного коричневого серого оттенка, и центр губ можно заполнить вот этим карандашом от Вивьен оттенки 101 и получается такой мягкий и красивый переход. В общем, с такими губами вы будете просто пушком. Поэтому советую. И если вы знаете э, аналог, например, карандаша 004 от Пупа, поделитесь со мной, напишите в комментариях. В общем, вместе будем скупать эти крутые оттенки. Ну, в общем, все. Я рассказала все, что находится в моей косметичке. Поделилась с вами всеми своими секретами, которые здесь есть. Ну, может быть, не всеми парочку утаила, но по максимуму рассказала. Если вам понравился данный обзор или если вам что-то непонятно, есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Мне будет очень приятно получать от вас обратную связь и также задавайте свои вопросы по поводу любых средств, которые вы хотели бы попробовать или хотели бы увидеть в моем обзоре, что я об этом думаю. Я буду рада протестировать, посмотреть и обсудить это вместе с вами. Всем спасибо большое за внимание. Я вас всех обнимаю. Всем пока. А что там про подписывайтесь, надо сказать? Ну, да, не каждое же видео.